Добрый день. Решение первой лабораторной работы. Условие определено на экране. Решить графическим методом задачу линейного программирования для нашего случая это вариант 4. Проверить полученные результаты, найдя оптимальное допустимое решение аналитически, используя табличный редактор Excel. И разработать словесную формулировку задачи линейного программирования с двумя переменными и учесть ее при составлении отчета. Вот как раз это текстовое описание сейчас больше даже для четвертого пункта у нас. Итак, сначала графическое решение. В любом онлайн графическом редакторе для построения графика в сервисе можно построить, ввести уравнение которые у нас в условии задачи приведены, вот здесь вот в пункте 4, мы их просто сюда вносим последовательно. Это обозначая x как x1 и y как x2 сюда, соответственно, вносим. Красная линия, вот она у нас проходит, область под этой линией это как раз множество решений этого неравенства. Аналогично Синяя линия ограничивает вот эту вот область у нас, зеленая линия ограничивает вот эту вот зеленую область, фиолетовая линия ограничивает вот эту вот фиолетовую область, и на пересечении этих областей у нас образуется вот такая область, я ее сейчас выделяю. И дальше мы должны построить функцию, которую мы хотим минимизировать по условию задачи. Также напоминаю, что по условию задачи мы решение ищем в первом квадранте, где x1, у нас обозначено x больше либо равно нулю, и x2, у нас обозначено y больше равно нулю. То есть это вот в этом квадранте. А если x и y равно нулю, то очевидно z равно нулю. И дальше мы увеличиваем z, и у нас появляется вот такая вот наклонная кривая. И увеличивая uh, Z, uh, у нас она постепенно повышается, эта наклонная кривая. И, наконец, здесь вот эта вот оранжевая кривая впервые uh, находится на границе вот нашей uh, найденной высшей области. Здесь я ее дополнительно обвел. И как раз здесь достигается минимальное значение. Потому что если мы будем дальше увеличивать Z, uh, то, очевидно, оно будет больше 13 Таким образом, решение нашей задачи x1 равно единице, вот здесь оно, и y, оно же x2, равно 4,5. Здесь, как бы, соответственно, я записал ответ. Теперь аналитический способ. Очень полезный, кстати, в вашей дальнейшей профессиональной деятельности, скорее всего, вам пригодится. Здесь еще раз записали условия нашей задачи. И, допустим, у нас в нет, конечно, естественно, никакого решения. И здесь мы написали условия нашей задачи. То есть вот эти вот функции записали. Минус 3х плюс 2 y И аналогично здесь все вот эти уравнения. Для того, чтобы нам здесь показать, то, что у нас будет в правой части При данных значениях x и y Дальше мы Воспользуемся функцией Поиска решения Я здесь ее уже дополнительно скриншотом вставил И мы оптимизируем целевую функцию Мы ее минимизируем Изменяя ячейки переменных b2 и b3 И здесь мы ввели Условия ограничения в соответствии с нашими четырьмя неравенствами. И дальше мы, например, с simplex-методом ищем решение. Вот. И оно находится у нас. x, единица, y, четыре с половиной. Соответственно, вот такая у нас задача на линейное программирование. Спасибо большое за внимание. Чуть не сказал подписывайтесь, ставьте лайки.